Привет! Я по-прежнему не меняла имя и мое имя до сих пор Анна Алферова. Сегодня я покажу, как я делаю животный принт. Вот такой яркий, нестандартный, с помощью стемпинга. Смотри видео до конца. И я расскажу подробно, как закрепляю стемпинг. Я уже приготовила силиконовый коврик, штамп, пластину для стемпинга с животным принтом. На пластину Обильно наношу жирной каплей лак для стемпинга и скрабером убираю излишки. Скрабером повторяю движение 2-3 раза и вытираю его о салфетку. Штампом перекатывающим движением снимаю рисунок на подушечку. Сильно не нажимаю, у меня упругий штамп, поэтому нажим должен быть умеренный. Так как по задумке в середине леопардовых пятен мы запланировали золотые точечки, капаю золотой лак для стемпинга и дотсом разукрашиваю пятна. Вначале может показаться, что я зарисовала рисунок золотом, но в итоге у нас получится как раз золото внутри черных пятен. А теперь снова перекатывающим движением, оттягивая вниз подушечку бокового валика, перекладываю рисунок на ногтевую пластину. Предварительно с ногтевой пластины снят дисперсионный слой, то есть липкость. Мне показалось, что на краешке свободного края не хватает золота и я добавила дотсам необходимую капельку. Заведите хорошую привычку сразу после отпечатывания рисунка убирать с площади палитры краску. По задумке с клиенткой у нас не только средний безымянный пальчик с рисунком, также большой, поэтому последний рисунок я буду наносить на большой пальчик. Повторяю все те же самые движения, наношу лак, убираю скрабером, перекатывающим движением снимаю краску и Разрисовываю золотом ячейки. И снова прижимающим, перекатывающим движением наношу рисунок на ноготок. Предварительно со снятой дисперсией. Вот такой рисунок дизайн у нас получился. Как я буду перекрывать дизайн? Итак, каждый ноготок я покрою тонким слоем базы. Это не обязательно должна быть каучуковая база. Я наношу базу. С тем самым умыслом, поскольку когда наносишь на стемпинг топ, сразу он может расходиться кратерами. А слой базы позволит избавить от этой неудобства. Но перед тем, как наносить хоть какой-либо закрепляющий слой, не забудьте с сухой кисточкой убрать излишки рисунка, а также тот рисунок, который отпечатался и на ноготке, и на коже. Его нужно разделить. Итак, рисунок полностью прижат к ногтевой пластине, даже в самых крайних местах. Наношу тонко базу, как я и говорила, на все ноготки. Стараюсь проходить полностью близко к кутикуле и запечатываю на торце. Сразу все ноготки полимеризую в лампе. Я тонкий слой базы полимеризую 30 секунд в лампе. А сколько вы полимеризуете базовый слой? Теперь наношу финиш с легким выравнивающим слоем. Так как мы решили ноготочки с дизайном сделать матовыми, естественно, на эти ногти я наношу матовый финиш. И уже матовый слой полимеризую в лампе минуту. Кто внимательно смотрел, тот заметил, что вначале я показала руку с неоновыми пятнышками, а делаю на видео золотыми как думаете почему после того как матовый топ высох заполимеризовался я вытираю спонжем смоченным в жидкости для снятия лака с ацетоном всю краску которая у нас отпечаталась на коже но так как черный пигмент лака очень ведливый и на коже остался сероватый налет я Зашлифую аппаратом по маслу кожу вокруг ногтя. Каким образом я это делаю? Обильно смазываю ногти маслом и кожу вокруг них. Далее насадкой силиконовой с легким абразивом я буду шлифовать на режиме вращения форвард на скорости примерно 15-20 тысяч оборотов в минуту. После шлифовки уже спонжем с обезжиривателем уберу излишнее масло. На этом этапе также можно нанести крем. А у вас получается стемпинг? Напишите в комментариях. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я сниму отдельные видео и расскажу, как я делаю тот или иной дизайн. Вот такой маникюр у нас получился. Кто на меня не подписан, подпишитесь. Я регулярно публикую видео с полезными рекомендациями и дизайнами.